Дорогие мои зрители, подписчики и т.д. и т.п. Итак, перед вами сегодня прогноз на астрокартах, который называется Вперед! Давайте посмотрим сегодня. У меня немножко нестандартный для меня тут расклад будет. Но давайте посмотрим, что да как оно вот есть, и что вообще может быть что-то надо сделать. Так, обращаю внимание на что? На личность. В центре всегда вот в таком раскладе лежит личность. Что такое личность? Это определенные характеристики вас. То есть скажу так, что у вас есть рывок к работе, может быть даже много идей, в общем-то, может быть вы такая яркая персона что это многих раздражает вот такая карта интересная тут, да? их это раздражает ваше рвение ваши возможности может быть даже ваши творческие потенциалы их это раздражает но вы тоже иногда вам не нравится их реакция на вас но во всяком случае на сегодняшний момент вот как бы очень актуально вот центр такая ваша скажем так сущность Ваша сконцентрированность, она для меня рассказывает, что вы мыслями улетаете в работу, в производственные темы. Это для вас очень важно. На сегодняшний день это для вас насущный. Что может быть впереди, если пустить все как-то на самотек? Вот как бы, если пустить своим ходом, иногда я вам, вас призываю где-то ослабить свои желания и пустить на самотек. Давайте сегодня посмотрим вот такой, с такого ракурса на самотек, не на самотек, скажем так. Если пустить все на самотек, мне нравится тут очень одна карта. Мне нравится, что ваше начальство, ну и вообще вокруг вас все, что связано как бы с Юпитером, с расширением, с какими то вот, с выкладыванием каких-то дорожек для вас со стороны судьбы, оно, в общем-то, неплохое. Возможно, люди вас в чем-то не понимают, но хочу сказать, даже если бро, пустить все на самотек, люди будут вам, к вам ершисто, немножко как-то шароховато, не так, как хотелось бы. Может быть, даже будут ставить подножки, тут тоже такое есть. Возможно, если пустить на самотек, уж не знаю, в какой теме, но тут есть такой намек карт, что получится где-то переплатить, где-то очень дорого заплатить, возможно, даже энергетически заплатить. Это когда происходит наша борьба за наши цели, за наши идеи, за свои, за ваши, дорогой большой ценой, вот я хочу сказать. Если вы задумали что-то купить большое, ну, допустим, стоит ли брать ипотеку и купить кусок земли, ну, тут есть намек на вот эту переплату. То есть брось на самочек и будет переплата. Вот, допустим, так. Если эта тема связана с любовью, то перебирание партнеров, партнерш, уж не знаю, кто сейчас меня смотрит, перебирание своих будущих половинок тоже ведет к энергетическим, психологическим, разочарованием и перегрузкам скажем вот так теперь смотрим дальше что карты астрокарты говорят к кому не лезть к каким силам не лезть а к каким силам надо приспособиться вот то есть не надо что-то от этого просить, а надо с этим согласиться и с этими характеристиками жить. Ну, скажем так, вот карта у нас, она отвечает и за свое, то есть ваше отношение где-то к религии, может быть за ваше уважение к вашему роду. Может быть, надо изучать древо рода, может быть, как дань уважения, кто же были мои предки, почему у меня в характере вот то-то и то-то, а может быть, почему вот какие-то похожести там в судьбе, возможно. Ну, вот такая, это хорошая карта, то есть первая карта говорит, но ну, приспосабливайся, не приспосабливайся, а тут как есть. Тут у вас какие-то идут родовые. Может быть, это защита такая, да? Потом, то, что идет от людей и вас раздражает, не всегда, ну вот подсказка такая, не всегда надо бросаться в бой. Ну, возможно, это подсказка на ближайшие два месяца, скажем так, два-три месяца, да? Не всегда надо кому-то что-то доказывать. А вот надо отойти, сделать, может быть, свое, и уже по... Факту по плодам ваших идей, ваших трудов доказать, они а в теории. Может быть, не надо биться за теорию, а надо идти и притворять это в жизнь. И к чему приспособиться? Как бы приспособиться... Ну, тут такая карта, которая говорит, что... Если вы чувствуете, что вы, может быть, в семье, может быть, на работе, вследствие каких-то черт вашего характера, как бы белая ворона, к этому надо привыкнуть. Почему? Ну, потому что если вы яркая личность, вас до конца не примут, в душе, может быть, вам будут завидовать и мстить даже. Творческим людям мстят именно те, у кого этого нет потенциала, да? Если это касается уже гнезда Свитова и семьи, то я бы сказала, что вот я как астролог могу сказать, существуют карты рождения, где есть планеты, ну вообще у нас у всех есть планеты и звезды. Это то, что еще такое дает, как бы оттеночки над планетами бывает, или вообще оттенок на часть знака Зодиака, скажем так. Есть такая звезда, ну есть такие звезды, если человек под ними родился, которые, может быть, дают и неплохо что-то в отношении «я деньги, я контакты», ну, допустим, но непонимание со стороны близких людей в том числе. То есть они не могут вас до конца раскусить, они не могут вас до конца понять, и вы идете по жизни вот немножко с этим осадочком таким вот, вот особенно если женщина думает, ну что ж он меня не понимает, я его так хорошо понимаю, а вот он меня не понимает, да? Или если вы мужчина думаете, ну я так навстречу, но ну она такая родная, но ну вот что-то она меня тут, вот, в моей какой-то хобби, мой интерес, вот не хочет принять. Ничего страшного, вот к этому надо приспособиться. Если вас до конца не допустит. Вот как смотрите, эта карта, да? сердце, это гнездо, это, в общем-то, в принципе, в какой-то степени и круг, это замкнутость, это ваш дом, ваша крепость. Если вас кто-то там, кто-то из членов семьи до конца не, не принимает, и вам кажется, может, что вас не до, даже недооценивает на ближайшие 2-3 месяца с этим надо смириться, не надо с этим бороться, скажем так. Теперь смотрим на какие факторы вы можете воздействовать в ближайшее время. Вот именно воздействовать, что вам подвластно. Ну, допустим, вам подвластно все, что связано с деловыми контактами. Там подвластно вам какое-то прожимание иногда ситуации. И если это какая-то покупка, надо биться за цену. Ну, то есть снимать цену, часть, понижать часть цен. То есть... С чем вы можете, что вам подвластно, вам подвластно, эм, ну, скажем, попытка взять ситуацию в свои руки. Вот. Как вот я тут сказала, смирись, э, коллектив, семья. А вот если... В, в, в коллективе вы еще должны совсем с чужими людьми, которые не коллектив, вот взаимодействовать, какие-то интересы, какие-то покупки, что-то выбивать, что-то вышибать. Вот это вам подвластно. Потом, что вам подвластно? Вам подвластна общая ситуация, связанная с семьей. Возможно, вам подвластно хороший контроль в тот срок, который я говорила. Возможно, вам подвластен хороший контроль за всеми членами своей семьи и Контроль за вашими отношениями с родственниками. Это тоже бывает немаловажно, скажем так. И что вам под вас? Смотрите, как интересно. Вообще тут две карты легли. Они вот немножко в оппозиции, но э, то есть что-то разрешишь людям из ближнего круга, из своего коллектива немножко чудить и показывать, что вот они другие, они не такие. В этом и будет твоя власть в контроле над общей ситуацией. Вот очень интересно. Вообще, дорогие мои, вот эти астр астрокарты, они очень глубокие, они психологические, поэтому вот такой тут интересно. И вообще, что делать? И пришли мы к такому общему знаменателю, приходим. Что же делать? Ну, ну как я сказала, 2-3 месяца вперед, да? Что делать? Не бояться, может быть, изучать интересы оппонентов. Если кто-то куда-то хочет втянуть, я не говорю сейчас про биржи, какие-то аферы такие, полуаферы. Ну, может быть, изучи, но пойми, где твое, где нет, не твое. То есть будь внимателен, будь внимательна, особенно в ближайшие три недели с момента открытия вами этого видео. Кто тебя хочет затащить, в какое общество тебя хотят вот через совет затащить. Чуть-чуть и, и посмотрела, послушал. Э, мое не мое. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Потому что тут карта чертика. Это говорит о том, что будут красивые одежды. Будут красивые обертки. Будет очень вкусный соус ароматный. Под которым может быть большой обман. Потом, что делать? Не гонись ближайшие два месяца за большой любовью. Небольши, не, не гонись за большим комфортом. Потому что если тебе покажется, что что-то легко пришло, ну, допустим, вот мы, мы знакомимся, да, если подошел человек, он или она, и кажется, что вот все это как-то гладко, но прям вот как в сказке, что-то так хорошо складывается, вот тут может быть произойти подвох. И вообще, что делать и что подвластно? Ну, скорее всего, я бы сказала, включать такое справедливую призму отношения к ситуациям, справедливую призму видения людей, не сильный крен, как мне хотелось бы, чтобы они делали, а немножко ракурс сбоку отлетаем, как бы отлетаем и сбоку смотрим. А даже если это так мягко мне стелит, она а долго ли это искренен для человека? То есть, даже если вы девушка, женщина, а мои астрокарты при, приглашают вас и призывают вас в ближайшие два месяца э, немножко включать в себе внутри такого внутреннего мужичка, внутреннюю какой-то мужской стержень, такой, который, если дает обещание, все, надо все выполнять. Такая карта Марса лежит, хорошего Марса, да? Может быть, это еще подсказка на то, что ближайшие... Ну, скажем так, вот вы смотрите сегодня. Через месяц наступает период такой месячный, когда надо помочь двум человекам, двум людям. Даже если на первый взгляд они вам чем-то не нравятся, какая-то старушка неопрятная, допустим, но чувствуете бедное, может там ей... Ну, купите сумку, ну, сумочку, там хлеб, молоко, что-то такое, кусочек сыра, да? То есть это будет продвигать... Ваши дела – это будет укреплять, дорогие мои, ваши материальные возможности. это будет, Эти поступки укреп... будут бонусом, пойдут к... в теме «возможность получения от мира, скажем так, через вот законы Вселенной, больше дивидендов, больше поступлений в вашу личную, в вашу личную копилку». И, дорогие мои, ставьте колокольчики, если хотите и далее смотреть мои полезные видения, видео и видения. И до встречи! Обалдеть!